Ах ты ж, задница горит, ребят. Задница в огне. И еще раз за... ничего себе обжигает, однако. Смотри как. Да-да, Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Сабнатику Белу Зиру. О моих путешествиях, о моем выживании и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, авансиком лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя а, поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Таким, например, как Сабнатика и не только. Ну а мы, конечно же, друзья, продолжаем. Черт возьми, сжёшь. Жжется, однако, эта лилия, если прикоснуться к ней совсем а, близко, да-да-да, прям обжигает, я так понимаю, немножко тратя мое а, здоровье. Ну что ж, друзья, в прошлом выпуске мы прибыли, значит, на новую совершенно станцию, она называется Станция 0, и пойдемте уже туда сейчас прогуляемся и исследуем все ее секреты, а, нюансы. Не вообще найдем, постараемся все разгадки этой станции Что же здесь у нас а, произошло Напоминаю, что станция 0 это одна из а, стартовых локаций Именно демо-версии игры с Below Zero Мы всегда с нее начинали, да и мы, знали, и мы знаем, что ее потом в процессе занесло огромной а, лавиной Вот тот самый снеговичок, которого мы так любили ломать Да вот таким вот образом его можно сломать Подожди, такое ощущение, как будто я не сломал его а вообще забрал, да, он исчез просто отсюда, друзья Исчез снеговичок, даже снега у нас в руках не осталось Бак это или фичи, не знаю, друзья, решать вам Но надо, думаю, разработчикам это дело все сообщить Они э, решат, бак это или э, не бак Ну что ж, давай, давай уже исследовать эту станцию Где у нас название, я сейчас продемонстрирую, да Аванпост 0 называется, значит, это место э, Куда мы, в общем-то, изобрели, да Продолжаем исследовать, продолжаем развиваться Блин, наверное, надо сначала погреться, где как же хорошо, что я захватил с собой пару а, баночек вот такого вот а, горячего кофе. Напоминаю, что вот этот кофе нужен для того, чтобы восстановить э, свой, как говорится, тепловой баланс на 50 пунктов. Выпиваем оди, один термос, а, у нас еще остается в кармане а, второй. Так, ну что, ребятки, пойдемте исследовать, что у нас здесь имеется. Ох, ничего себе, фрагмент костюма Краб, серьезно? Не значит... Значит ли это скоро, что мы будем щеголять в таком костюмчике, друзья? Да, мы немножко уже становимся ближе к этому моменту. И это мне очень даже нравится. Потому что костюм Краб, это, это, это, это знаете, ребятки, местный терминатор, которому вообще все пофиг, да. Как танк прет на таран и ничего не боится, да. Я бы, конечно, хотел себе такой костюмчик. И тогда бы мы смогли вступить в противоборство с той дикой женщиной, которая напала на нас в прошлых сериях. Да-да-да, если ты еще не в курсе, зритель, да, мы столкнулись с женщиной. Да, грозой этих мест она напала на нас в костюме Краб, только немножко в модифицированном, да-да-да, подпорченном таком уже, подгнивающем под И это было достаточно эпично, если ты не видел этот момент, то переходи в плейлист, в описании а, есть вся необходимая информация по прохождению, по моему прохождению в игре Сабнатика Что-то я здесь видел интересного, так, ну-ка давай-ка отсканируем фрагмент большой комнаты это мне определенно пригодится Да, со временем мы будем расширять Нашу базу и большая Комната, конечно же, будет как раз таки а, Кстати, так, это, ребятки, дверь Тоже мне нужна будет, да, это перегородки Которые не позволяют Растекаться в воде по базе, если у вас Вдруг возникла какая-нибудь Проблема, то есть где-то у вас что-то там Поломалось, потекла вода И вот эти двери, они не будут позволять Перетекать воде а, через Все секции по вашей а, Базе, а только лишь в одном месте будут оставаться так, ну ладненько, это все, ребят, детали, мы, ребят, пришли сюда за тем, чтобы исследовать это место, давайте как следует исследуем, так, вот очистная станция, вот этого у меня точно еще пока нет, давайте-ка все мы отсканируем сейчас, да, посмотрим, какие же секреты у нас скрывает этот самый аванпост а, 0, я так понимаю, здесь тоже была экспедиция под названием полярная стая, стая или же снежная стая, как ее называют здесь, да, вот мы сейчас и посмотрим, чем они здесь занимались на этой, на этой базе, сразу же мы видим, ребятки, при входе, вот здесь вот у нас на скале, в лежит первый КПК Альтера. И я, наверное, конечно же, не поленюсь, его сейчас а, прочитаю. И мы посмотрим, что там интересного, какие записи оставили местные. Так, посмотрим. Так, костюм Краб. Это мне понятно. А, по переборка. Это тоже, мы, это тоже все понятно. Это добавились чертежи мне, я так понимаю, и записи про а, них. В принципе, я сейчас нашел какую-то записочку, да. Но почему-то у меня... Почему-то у меня, смотрите, не отразилось в моем КПК а, То, что можно было а, прочитать К сожалению, друзья Ох, вот это плакатик я заберу определенно Мотивационные плакаты были запрещены в Xenoworks После продолжительной дискуссии на ежегодном собрании компании Три года назад Технически этот плакат контрабанда Ох, ничего себе Контрабанду, значит, сюда провезли на эту базу э, сотрудники Так, ладненько, мы, ребят, движемся дальше Где мой фонарик Черт, без фонарика здесь реально хреново. О, вот это я понимаю, вот эта вещь. Это, ребят, фрагмент зарядного устройства энергоячейка. Это крутая штукенция, которая мне потребуется. Я надеюсь, я могу уже ее производить. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Аэрогель. Это я вижу. А фрагмент, ребятки, энергоячейка, где же у нас? Так, две части мы собрали от костюма Краб. Замечательно. Давай-ка посмотрим, большая комната у нас появилась, есть такое дело, да, друзья, можем мы уже делать зарядное устройство энергоячеек, но только после того, как найдем необходимые ресурсики, конечно же, так, что за кают компания, давай-ка отсканируем, что у нас здесь было, вот эти вот зна значки, вот эти таблички, я так понимаю, можно сканировать и смотреть, за что они отвечают, оранжерея, нет, ребят, эти, эти таблички сканировать пока что нельзя, о, я знаю, вот эти деревья очень полезные Полезные на самом деле деревья, друзья. Я один такой плод возьму и буду выращивать у себя на базе. Это очень крутая штукенция, которая позволит мне... Ну-ка посмотрим ее свойства. Так, температуру тела повышает? Неужели? То есть я даже могу согревать... Ничего себе, она температуру тел повышает даже больше, чем вот этот, ребятки, термос. Офигеть просто. И плюс еще еду восстанавливают. нафига ну, себе, лампиончики у нас немножко по-другому стали действовать на нашего персонажа. Так, внутренняя грядка обязательно, ребят, берем. Да, для развития нашей базы пригодится ну и лампионовое дерево конечно же тоже мы отсканируем да ребятки исследуем все секреты аванпоста 0 посмотрим чем же здесь занималась команда вот еще один кпк давайте конечно же его возьмем так журналы и сообщения перечень Давай-ка посмотрим. Перечень задач. Собрать еду с грядок, посадить новое растения, Надо сделать, долить моторное масло. И охладитель. Работаю, документирую, документирую завершенные исследования образцов. Сделано и так далее и тому подобное. Так, еще, ребят, в исследованиях кое-что у меня добавилось. Я так понимаю, это лампионовое дерево, съедобно в экстренных э, случаях, это я тоже уже понял, так, внутренняя грядочка и так далее. Ну что ж, продолжаем, ребятки, дальше исследовать аванпост. Ну, это что такое? Стеклянный купол многоцелевой комнаты, да, вот это, кстати, эпичная вещь, таких, кстати, штуковин в обычной не было. А сюда, я смотрю, завезли. Так, ну что ж, оранжерею мы исследовали. Здесь мы нашли грядочки, здесь мы нашли стеклянный купол. У нас там даже, смотрите, видно через него, что у нас не погодится на улице. И сейчас, похоже, в юга будет. Это очень прикольная штука. Надо будет, кстати, на своей базе как-нибудь потом организовать такую вещь. Ну а мы давайте идем дальше в вглубь этой базы. Да, мы еще не все здесь посмотрели, мы только начали ее исследовать. И я думаю, что здесь очень много всего. Так, кают-компания, давай-ка сходим сразу же попутно мы в нее. Двери открываются, а там у нас тадам, доктор Самантаю, вот ребятки это вот это ребят камера, это место место Сэм, что она делала аж здесь. Да, друзья, вот, наша, вот она комната нашей сестры, которую мы э, ищем, и доктор Лилиан Бенч, Ну, про него мы попозже почитаем, давай про Саманту Аю сначала посмотрим, да, кто такая Саманта Аю, я тебе сейчас продемонстрирую, это все по сюжеточке. да, персонал Альтеры, это у нас ученый, отдел робототехники, подчиняется Эммануэлю Джи Дежардену, текущий проект техобслуживания. А, предыдущий проект, разработка пингвинокрыла э, шпиона Вот она, ребят, наша сестренка И давайте посмотрим Так, кроваточку отсканируем, конечно же, ее мы у себя на базе потом поставим Смотрите, там, похоже, фотка, это же я на ней Это же я на этой фотографии, черт возьми, друзья Картошка, ты была славной кошкой Кошка-картошка, нормальная погоняла, так сказать, для кошечки а, Это что у нас такое, плакатик Тоже забираем и, конечно же, КПК. Давай-ка исследуем, мы с тобой посмотрим, что у нас наша сикленка, сестренка нам составила. Не думаю, что у меня есть выбор. Я должна нейтрализовать бактерию сама. Я немного нервничаю. Ладно, я в ужасе. Это штука. Но эта штука, это смертный приговор. Нам не следует с ней играться. Я не биолог, знаю, как и все остальные здесь. Я не разговаривала с Дани с тех пор, как мы поругались. Зета сказала, что разберется и не разобралась. Лил практически умоляла меня бросить эту затею. Так, это совершенно точно а, не в твоих объемах работы. Остановись, пока ты не поставила под угрозу свои отношения с компанией. Но мне нужны хорошие отношения с трансгосударством, способным на такое. Робин пыталась меня предупредить. Возможно, она была права, и Альтера неисправима. Возможно, я заслуживала лучшего. Возможно, все мы заслуживали. Я синтезировал антибактериальный агент Горький Смех. Да-да-да, мои знания биохимии оказались достаточными хотя бы для этого. Я спрятала его в узком лазе около Левиафана. Это, пожалуй, было проще всего. Теперь я просто буду придерживаться плана. Соберись, будь храбрый, волнуйся. Она узнает, что это была я. Так, вот такие вот записи от нашей сестренки, да. Если они отправят меня домой, когда они отправят меня домой, где лед на 6 метров толщиной, я снова заберу свою бутылочку Оги, буду обнимать ее, накрывшись теплым красивым одеялом. Отношения с Робин наладятся, но первый не в впервой. А затем, может быть, я начну собственное исследовательское предприятие с замечательной команды. Я бы с гордостью, никакого шпионажа, ничего, что можно использовать во вред. Ладно, мне пора, я справлюсь. Да, последние записи Сэм говорят о ее, значит, разработках, о ее, значит, определенных целях, которые она здесь преследовала в этой лаборатории. Вот, и нам сейчас нужно выследить все-таки, каким дальнейшим а, пунктом ее назначения а, является ее пребывание. Надо будет, ребятки, проверить, конечно же. Так, ну давайте посмотрим. Доктор Лилиан Бенч. Кто это такая здесь у нас? Так, давайте посмотрим всех. Доктор Лилиан Бенч, это ведущий ученый отдел ксенобиологии. на биологии. Подчиняется Эммануэлю э, техобслуживание, предыдущий проект Цивилизация архитекторов. Отличника. Ну давайте зайдем тоже в комнату, посмотрим. Так, плакатик, конечно, забираем. Прикольный очень. Э, здесь также имеется у нас КПК, что-нибудь новое. Что исследовать можно есть здесь, в этой комнате? Нет. Тут есть также рисуночки, зарисовочки и КПК, конечно же. Так, давай-ка возьмем. Считаю дни. Мои дорогие Брайанс Виа и Орен, я считаю дни до того момента, как смогу вернуться домой и всех вас обнять, поцеловать. С тех пор, как мой исследовательский проект отменили, я нахожусь вместе под названием Аун Пост 0, занимаюсь... Занимаюсь, да, особо ничем. Просто каталогизирую всякое растение, иногда животных. Но в основном там, где я, лед. Так что можно... Свея и Орен. Вы помните, как вам было скучно, когда учитель гравитанцев заставлял вас практиковаться на 15 минут дольше графика и тем отнимал ваше свободное время? Это чем-то похоже. У меня новый сосед по комнате Саманта, робототехник. Вам надо увидеть ее маленьких роботов-пингвинокрылов. Тебе, Орен, они бы понравились, однако она расстроила начальство. Uh, okay. Думаю, они просто отправляют сю сюда тебя, если думают, что тебя слишком... Хотя я в чем-то рада, что она здесь. Тут было одиноко. Я еще все... Я все еще пытаюсь потихоньку. Мне больше не нужны неприятности узнать, что я сделала не так. Я уверена, что поймала сигнал бедствия. Я была прямо над ним, а затем он просто исчез. Что если кто-то... Что если кто-то архитектор все еще там внизу и нуждается в помощи? Я кажусь дом раньше, чем узнаю что-либо и полагаю, что этому какой-нибудь... В будущем исследователь доведется прийти и узнать. Но, но я, ох, как я жду, не дождусь вернуться домой. Когда вы отправите мне еще шедевры, тут еще остался свободный кусочек стены, которому срочно необходимы краски и прикосновения гения. Скучаю, люблю, надеюсь, вы еще мной гордитесь. Я вами горжусь. Да, ребят, вот такие сообщения мы находим здесь от местных, от моей сестры, от доктора Лилиан Бенч. Все занимались определенной своей работой Да, одна изучала архитекторов А вторая делала шпионов, роботов И потом куда-то а, пропала А вот куда пока что неизвестно Мне предстоит это все еще в процессе а, выяснить А пока мы продолжаем исследовать аванпост 0 Здесь я смотрю нашел еще один интересный объект Это торговый автоматик Давайте тоже отсканируем Тоже на базе поставим Конечно же пригодится Есть такое дело Так, это у нас, что я так понимаю Это у нас скорее всего выход наружу он заблокирован, сюда мы пройти не можем. Так, что еще мы не отсканировали? Будем внимательными. Да, давайте пройдемся как следует здесь. Так, это что такое? Взять диск музыкального автомата. Отлично! Диск добавляем. И куда же у нас открыта композиция музыкального автомата? Автоматика, я так понимаю, у нас в музыкальном автомате появится просто новая мелодия После того, что мы сейчас нашли, забираем И постараюсь все вынести по максимуму Так, еще один КПК В общем, тут, ребятки, в этом КПК рассказывается про а, игру в пришельцев Да-да-да, какие правила и так далее В общем, ничего такого особенно интересного Так, здесь у нас кают-компания была, значит, снесена Целиком и полностью завалена Туда у нас не пробраться Пойдемте дальше, ребят, в лабораторию. Теперь посмотрим, что у нас здесь есть в лаборатории. Аквариум я уже сканировал. Так, так, так, здесь что-то завалено снегом. О, вижу, что еще у нас есть КПК. И есть фотография кошки-картошки. Вот она, друзья, какая красавица. Ох, с картошечка! Соскучился я по этой маленькой пушистой лежебоке. А я вообще ее ни разу не видел. Ох ты, это кто такой? Похоже на робота, да? Это мы видели таких в Сабнатике, помните? У нас они там были в подводных глубоководных базах. Так, что здесь еще можно взять такого интересного? Давайте КПК возьмем уже. День не приводи детей на работу. Эй, Сэм, не хочешь поздороваться с моими детьми? Я сказала им, что покажу один очень. Один день из жизни ученого. Конечно, привет, Орен, привет, Све. Расскажи нам, над чем ты работаешь. О, это личный проект. Больше похоже на биологию, чем на робототехнику. Да, я просто подумала, думала, я знаю, что никто меня в этом не поддерживает, но что, если я нашла способ разобраться со смертельной бактерией? Я бы не сказала, что никто тебя не поддерживает. Я поддерживаю. Так, я знаю, но ты не скажешь ничего Эммануэлю или Зетте, или кому-нибудь еще. А что бы изменилось, если бы сказала? Я сейчас не то, чтобы на хорошем счету. Я знаю, я не хочу, чтобы ты рисковала еще больше, чем сейчас Мне жаль, я бы хотел сделать больше Над чем ты работаешь? Что ты имела в виду? Под разобраться со смертельной бактерией Эм, эта штука все еще записывает? Да, верно Так что это был, Сэм Ребятки, я сейчас выключу Короче, да, мы узнаем, что наша сестра, она не только разбиралась в пингвинах-роботах-шпионах, а еще и пыталась разобраться со смертельной бактерией а, Харов, кото-который мы заразились в первой части. Так, ну что ж, давайте еще один пока возьмем. Исследовательские заметки. Провали она? Могу ли на этой планете быть живые архитекторы? если ли Альтерра? Если Альтера ошиблась на этот счет, то она крупно... Мест... Местонахождение сигнала КПК загружено. И мы нашли, друзья, святилище архитектора, которое нам надо будет посетить обязательно. Так, ну что, у меня, ребятки, обезвоживание уже, смотрю, наступает. Давайте мы немножечко водички сейчас хлебнем. Еды сейчас перекусим. И пойдем дальше исследовать. Так, что в этом контейнере? Ящик с данными. Операторская. Мы, ребят, открыли какую-то операторскую комнату. Пока не знаю, для чего она нужна, ведь такого в сабнатике у нас не было. Давай-ка глянем, мы сейчас краем глаза, что это такое за комната. Это рабочий центр для контроля и управления энергии жилища, структурной прочностью и эстетическим дизайном. А, точно, где-то на видосах я видел, что здесь можно будет а, раскрашивать свои базы. Так, секундочку, ионный куб, Ха, нифига себе, и здесь они у нас будут, да, ионные кубы. Ну-ка давай возьмем один такой. И эта штучка явно мне нравится, да-да-да, станет идеальным украшением на моей базе. Забираем, конечно же, мои лапы загребущие, все здесь загребут, да, все приберут к ручкам. Так, заходим сюда, это у нас, я так понимаю, выход. Ну что, все? Я так понимаю, посмотрели мы полностью всю базу. Есть что-нибудь еще? Вот этот, кстати, образец можно бы, мне кажется, тоже было бы отсканировать, но не получится. Вроде бы все мы, ребят, посмотрели здесь, да? Я так понимаю, у нас еще есть одна дверь, но, скорее всего, это является выходом из базы, да, выходом на свежий воздух, совершенно верно, блин, как же здесь красиво, помню я этот пейзажик, да, когда мы в демке с вами, значит, отсюда рвали когти, а интересно, что будет, если мы сходим и посмотрим, мы же вроде бы как-то исследовали и ходили вот по этой вот, по-моему, тропиночке, давай пойдем посмотрим сейчас, что же здесь есть у нас, так, давай-ка прогуляемся. Я помню, что если мы пойдем по этой дорожечке, то мы придем, по-моему, к тому светилищу, к тем раскопкам, которые здесь велись в нашей компании. Не точно. Походу, здесь оно друзья, и, друзья, есть. Смотри-ка, точняк. Это та самая пещера. Интересно, что мы здесь найдем? Давай-ка посмотрим. Пока что, пока что, я, ребят, не уверен, но в прошлый раз, когда мы играли в эту игру, начинали только да, в демке, тут было много чего интересного. Тут мы встречались с каким-то голосом, который нам интересное что-то рассказывал. Так, это что такое? Ледяной сталагмит. Какие-то, ребят, прикольные. Смотрите, здесь сосурки такие. Давай-ка попробуем поковырять его. Я даже не уверен, можно ли так сделать или нет. Нет, друзья, эти сталагмиты у нас не ломаются. Просто как элемент декора. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Походу, здесь ничего нет. Да в прошлый раз мы вроде из-за персонажа-то за другого играли, не за... А, Робин, за кого мы сейчас играем, а за другую, по-моему, за Саманту мы и играли. Так, что у нас дальше? А дальше, друзья, у нас пока что... Стоп, дальше нас не пропустят без специального ключа, да. Здесь нужна или табличка, или что-то еще в этом роде. Так, ладно, пойдем тогда обратно. Здесь нас а, ничего, как видите, не ждет. Здесь у нас все заморожено по максимуму. Ну и давай сходим, конечно же, вот на эту вот площадочку, где у нас пункта приземления, я так понимаю, вертолетов. Ну, это, скорее всего, вертолетная площадочка. Может быть, здесь что-нибудь интересного найдем. Блин, ну и пурга, конечно, поднялась. Не видно вообще ни хренашечки. Я просто, ребят, хочу прошариться. Может быть, здесь есть какие-нибудь интересные штуковины, чертежи. Обычно в играх такого плана, где у нас все в исследованиях, да, на исследованиях завязано. Если мы будем шастать где-то по углам, то мы обязательно найдем какие-нибудь ништячки. Но в этот раз... Облом, друзья, никаких ништячков здесь нет Вот это вот, ребят, озеро мне тоже До боли знакомо, здесь раньше была вышка Которая потом обрушилась и сейчас даже следа от нее, как я посмотрю, не осталось вообще никакого Блин, еще немножко и моя задница примерзнет к этой ледяной кромке Так, давайте-ка мы быстренько подойдем к Лилии и погреемся Ах ты, да как хорошо-то, а. Ну все, друзья, в принципе, мы зачистили Аванпост 0 Да, здесь мы нашли много всякого интересного Это, значит, записки команды, которая здесь работала, да Что они занимались здесь определенными делами В этот раз здесь они уже орудовали без Фреда который отсеялся от них. Тут, кстати, я не видел также записи этого инженера, который обслуживал вышку на острове Здесь уже у нас занималась команда немножечко а, другими а, вещами, другими исследованиями Ну да ладненько, друзья, выдвигаемся дальше Нас ждет наш мореход и наше, конечно же, а, плавание Сейчас мы вернемся на базу, да, немножечко там подрихтуем а, Поставим кое-какие модули Подзарядим батареечку до моего морехода, а то он у меня немножечко уже разрядился Ну и дальше будем думать, что нам делать Поехали, дальше у нас путь лежит на базу Так, ну что ж, личные записи у нас появились Изгнание а, Сэм, давайте посмотрим. Я знаю, что самые яркие идеи могут развести посреди пустоты. Но, боже, это же практически за границей карты. Кто бы мог назвать необитаемое место аванпост 0? А, Звучит как тюрьма. Большинство людей с радостью накинулись бы на возможность сидеть, ничего не делать и получать за это деньги. Но Сэм, она ведь была готова работать, всегда искала способ сделать все лучше. Поверить не могу, что Альтера зарубила ее на корню, когда она только начала. И они назвали ее небрежностью. Скорее они, не, скорее они довели ее до этого состояния. Что они хотели, чтобы Сэм здесь сделала? Чинила проводку и, не знаю, писала стихи, чтобы время, чтобы время скоротать. Я ничего не имею против поэзии, но они наняли ее заниматься тем, Что она умеет лучше всего делать роботов? Должно быть, ей здесь было паршиво. Вот такие наблюдения сделал наша героиня. Ну, а мы, наверное, сейчас а, тут немножечко соберем ресурсиков, да, и поплывем обратно на нашу базу. Итак, вот мы и прибыли снова на нашу базу после исследования аванпаста 0. А, что же нам нужно а, сделать? Ну, во-первых, друзья, вот моя база теперь стала выглядеть таким вот образом. У нас есть две, значит, много целевых комнаты, расположенных друг над дружкой, в одной из которых у меня а, реактор, а во второй из которых я, можно сказать, а, живу. Вот, могу наглядно даже продемонстрировать. Тут у нас реактор не хватает только внутренней грядки я ее конечно же поставлю и вот у нас значит еще одна многоцелевая комната, там дальше как вы видите, я поставил комнату сканирования она здесь тоже вроде как нужна, но я пока что не уверен толку от нее мало, ну как толку мало я с помощью нее, по-моему находил местоположение алмазов да, и мы продолжим попозже немножечко искать сейчас, так как у нас есть ребризеры, мы способны теперь нырять на гораздо большую глубину, и поэтому мы скоро их найдем, тут у нас значит грядочка здесь у нас растут тут такие вот ленточники здесь у нас растут бычьи глаза для перекуса, и конечно же, водоросли с гроздьями. Ну что ж, пойдемте, ребятки, посадим уже то растение, которое мы нашли, да? И чтобы у нас уже оно а, было Куда вот только посадить, я не знаю Или же здесь на первом этаже, да, где у меня, значит, играет музычка Да, наверное, я куда-нибудь размещу это растение вот сюда Надеюсь, оно здесь будет эпично смотреться Прям-таки в этот вот маленький горшочек Так, музычка у нас играет, все хорошо, все идет, значит, своим а, ходом Ну и давай-ка мы, мы с тобой сейчас, конечно же, разгрузим наш с тобой инвентарь И будем заниматься дальше делами Занялся обустройством я своей Комнатки. Да, вот сюда вот мы высадили этот лампион, который мы нашли на станции 0. Вот таким вот образом теперь он украшает наше внутреннее помещение. Да, вот таким вот образом разместили мы здесь плакатики. Да, здесь у нас э, этим самым шпионом-пингвином плакатик. Здесь у нас, значит, вот такой вот интересный плакатик. По всей видимости, это изображение той пушки, да, которая была в обычной э, сабнатике. Также здесь у нас рабочий стол теперь стоит, да, полочки, непонятно, пока по что, но я э, непременно использую их э, по назначению. Со временем ставим сюда какие-нибудь интересные штуки. Да, хотя, кстати, можно уже сюда какие-нибудь, не знаю, э, поставить фотографии, например, которые я а, Нашел, где-то у меня они в хламе были Вот эти, ребят, две фоточки Я, наверное, какую-нибудь сейчас из них а, Сюда на полочку-то и а, поставлю Если, конечно же, можно будет Ну-ка, давай-ка посмотрим Можно же, да, разместить тут на полочке фоточки-то? Я думаю, что да, вообще без проблем Или же лучше на столе Давай-ка мы лучше на столе вот здесь вот поставим фоточку с котом Раз И с другой стороны Тогда уж раз на то пошло Мы разместим еще одну фоточку Опять-таки с катом 2. Вот, друзья, вот такой вот у меня сейчас рабочий стол. Все довольно-таки уютненько. Да, рабочая комната. Поставил здесь я, значит, торговый автомат, который мне производит еду и так далее. Вот больше, ребятки, ничего я не делал. Пока что вот такая у меня комната с аквариумом. Мне, если честно, нравится. Что ты, зритель, думаешь по поводу оформления комнаты моей? Думаю, пиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Мы непременно с тобой, конечно же, это дело обсудим. Ну, а я понял, что мне сейчас нужно сделать зарядное устройство. Вот сюда вот на стеночку Которая позволила бы мне а, заряжать Большие батарейки для моего морехода но на его изготовление мне потребуется а, литий Пойдем зайдем с тобой значит, в комнату сканирования И посмотрим, где можно добыть а, литий Если, конечно же, она нам подскажет Да, Но я вижу, что лития здесь а, вообще нигде а, нет Я примерно знаю, где его можно искать Это, ребятки, те самые а, дымовые сталактитовые города Которые находятся возле центрального а, острова Если мы посмотрим сейчас по карте где у нас карта? Журнал сообщений, вроде бы, да, должна быть карта. Если мы посмотрим по карте, то вот возле этого острова, да, у нас там были такие дымящиеся горы. Там вроде как можно найти и алмазы, и а, лити. Вот туда мы сейчас с тобой и а, сплаваем. Поплыли. Приходится, ребятки, плавать, пульсировать прямо между а, ними. И вот тут вот есть такая интересная расщелина. Куда я бы, наверное, и хотел сейчас плавать, ведь у меня же есть сейчас ребризер, да, который мне будет позволять исследовать глубины. Ну что ж, давай-ка мы посмотрим, что у нас в этой расщелине имеется. О, да, литий-то я уже вижу издалека, вон он. Ну-ка, давай-ка, порплывем за ним поближе. Вот он, друзья, литий. Так, этому тоже, наверное, расковыряем. Вот, друзья, так у нас выглядит э, литий. Хоть я его еще не собирал, возможно, я где-то его уже видел. Литий мне, конечно же, понадобится. Да, не забываем, где мы оставили свой мореход И давай немножечко мы с тобой сейчас спустимся поглубже Прям вот в эту вот горячую расщелину Ой-ой-ой, как тут горячо-то Смотри, там прям жерло вулкана у нас бушует Так что здесь нужно быть предельно осторожным Серебро нашел я, да У нас сейчас, ребят, исследование Мы ищем необходимые а, компоненты Необходимые для крафта а, зарядного устройства Уже более серьезного А также я, ребят, повторюсь мне О, золото, ребят, в расщелине есть Золото тоже, конечно же, пригодится А также мне еще, ребят, нужно сделать Улучшение для моего морехода Модуль погружения на большую Ох ты, е-мое, алмазы Главное задницу, ребятки Не спалить, удираем отсюда Еще один алмаз остался, реально, ребята, алмазы Вы видели это? Вот тут в не прям алмазики я думал, дольше гораздо буду их искать. Они вот они, пожалуйста, на блюдечке с голубой каемочкой. Блин, отлично. Просто, блин, везучий сегодня день у меня. Просто счастливый день. Так, уплываем. Сейчас у нас тут будет бабах. Когда у нас происходит выброс, да, лучше держаться подальше. У нас сейчас никакого, значит, специального костюма для этого нет. Поэтому мы можем... А, ух ты, тут еще алмазов. Смотри, сколько здесь алмазов-то, черт побери. Блин, главное сейчас удрать. Ах ты ж, задница горит, ребят, задница в огне. И еще раз за. Ничего себе обжигает, однако, смотри как. Стоит только немножко зазеваться и все. Здорово, мы, ребят, ошпарили нашу пятую точечку сейчас. Да, да, да. Надо будет, надо будет дома прижечь как-нибудь. Но, ребят, смотрите, сколько алмазов я надыбал. Этого должно хватить. Так, пока, ребят, мы собирали алмазы, мы что-то немножко забыли про кислород. Давай быстренько въедем к нашему мореходику и восполняем запасы кислорода. Ребят, для чего я собираю алмазы, сейчас я продемонстрирую. Они нужны для модуля погружения на наш с вами а, мореход. Он, он, значит, крафтится из пласталиевого слитка и эмалевого а, стекла. Но если пласталиевый, я знаю, как делается это, значит, у нас титан с использованием... Ну, вроде бы как алмаза, да, или... А, нет, лития. Ну, надо, кстати, литий еще. То эмалевое стекло у нас делается со свинцом, со стеклом и с алмазом. Давайте, ребят еще поищем кусочек лития, мне нужен, да, иначе у меня не получится сделать нормальный пласталиевый слиток. Поэтому выдвигаемся. Да, я как только сделаю модуль морехода, да, погружения... Я обязательно буду э, заплывать поглубже И, скорее всего, уже это будет э, Знаете, явно таким весом Аргументом для исследования э, Вот этой точки э, С архитектором, да, которую мы недавно Открыли, да, на станции 0 И я туда обязательно сплаваю, но для начала, ребятки, нужно Пошариться, алмазов мы нашли уже Да, нам, я так понимаю, до старости Их хватит, хотя знаю, я, ребят, Сабнатику, да, этих алмазов Нам хватит ненадолго Особенно это, это ребят, все зависит от наших амбиций Какие у нас амбиции? Будем мы как-то серьезно их тратить да на что-либо То тогда у нас, конечно же, они закончатся быстро Если же мы будем их тратить осторожно и медленно То, конечно же, их нам хватит вообще до скончания времен Так что здесь еще есть? Мне, ребят, сейчас интересует это литий в первую очередь А во вторую уже а, все остальное Теперь я пока что не чувствую потребности в алмазах У меня их пока а, хватит Ну и как я и говорил, вот, пожалуйста Пожалуйста, но только здесь у нас угроза у нас здесь угрозы быть сожранным, сожранным и покоцанным вот этим вот хищником, который плавает наверху. А так я тебе скажу, что литий я уже нашел. Вот у нас кусочек здесь завалялся. Но надо только этих монстров как-то отогнать. Они тут за мной постоянно теперь охотятся. Иди отсюда, чё пристал-то? Я невкусный, невкусный я, несъедобный. Иди лучше он маленький рыбешка питайся, а то иначе выйду же я сейчас из своего морехода-то. Наваляете как следует, да что ж такое, ребят, еле протиснулся. Ну что ж, давай выйдем, пока он вроде отвлекся. А так вообще надо было бы взять сигнальных ракет, да, для отвлечения этого монстра. Смотрите, он какой большой. Этот монстр явно сегодня не в духе, и он готов рвать и метать. Пошел вон отсюда, скотина ты такая жирная! Колючая, блин, колючка. Вот пристал ко мне, никак не может отстать. Давайте, ребят, еще один. Да какого черта вы здесь делаете? Меня уже один покоцал. 79, друзья, да. Они мой мореход решили закоцать здесь прям на месте. Но я так просто им не дамся. Я буду биться до последнего. Если, конечно же, мы сейчас еще немножко лития найдем, я от своей цели не, оступ... не отступлю, друзья. И мы обязательно это все дело соберем. Мне что-то подсказывает. Надо вот туда вот ниже в расщелину опуститься. И здесь точно что-нибудь мы найдем. Мы нашли алмазов, то, что мы и хотели. Мы нашли, ребятки, все компоненты для того, чтобы создать модуль на наш с тобой мореходец. Вот мы, наверное, сейчас пойдем с тобой и сделаем этот модуль. Блин, как здесь узко, а? На мореходе просто так не, по не протолкнуться. Я уже покоцал его пару раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот оно, ребятки, вот оно, почему я здесь плавал. Никак отсюда не уходил. Литий достаточно, ребятки, востребованный ресурс. Его тоже потребуется в немаленьких количествах, поэтому собирай его как можно а, больше, особенно на начальном Этапе. Вот тут прям точно залежи какие-то, лития. Давай я сейчас проплыву немножко подальше. По полной набили свои карманы битком. Да, я не знаю, как сколько же меня вычтет потом Альтера по прохождению игры опять, как это было в обычной сабнатике. Но мне, если честно, друзья, пофиг на Альтеру, поэтому выдвигаемся к нашей базе и делаем задуманное. Иди отсюда, скотина, я тебе должен быть неинтересен. Чего ты на меня свои глаза вылупил, бесстыжие? Давай, давай, да хорош уже пасть тут свои сверкать, блин, а? Блин, теперь в сне будет сниться обязательно, страшно. страшном. Ладненько, давайте, ребят, плывем на базу. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь на мореходе, я к себе домой. Что-то я покоцал изрядно свой мореход, давай-ка мы его сейчас немножко подлатаем. Что-то там стеночку зацеплю, тут в монстра врежусь, там мне задницу немножко потрепает, подкусает. И так далее, так, отличненько, ребят Мореходика мы по по починили а, Первая с тобой наша цель Заключается в том, чтобы сделать Уже зарядное устройство Нормальное, давай сейчас мы сначала По порядочку пойдем до первой Лития, два штуки надо, а, я же собрал Четыре, отлично, я специально Ребятки, собрал четыре штуки, чтобы Мне хватило и на эту штучку и, конечно же, на а, модуль улучшения. Модуль улучшения делается, если что, вот а, здесь, вот в обычном сборщике. Давай мы с тобой сейчас пласталевый слиток замутим. Для этого нам потребуется где? Титанчика побольше, да, нам, наверное, потребуется. Да, мы можем прямо здесь сейчас сразу же сделать. Да, Начинаем, ребятки, делать нормальное, э, нормальное зарядное устройство. Расширенный комплект проводов нам потребуется для этого всего дела. Пласталевый слиток у нас для улучшения мы сейчас делаем. Два эмалевых стекла нам потребуется для того же улучшения. Давай мы сейчас их тоже сделаем. Вот, ребятки, делается все легко и просто. Не как у нас было в первой части Сабнатики, где мы использовали зуб сталкера. Помните, да, здесь уже, ребят, используются алмазы для крафта. Пластали его стекла, эмалевого стекла, все перебрал. Модуль глубины погружения на нашего с вами мариходика Крафт, я бы сказал, не самый легкий, нужно будет поискать литий и алмазики обязательно, для того, чтобы сделать необходимые э, компоненты. Так, это у нас раз, и давай посмотрим, что нужно для того, чтобы скрафтить нормальный комплект проводов. То есть микросхема и обычный Комплект проводов У меня, ребят, все это уже дело есть Я уже подготовился Сейчас мы быстренько сделаем, значит, расширенный комплект этих проводов И замутим уже здесь зарядник батареи А батарейки, конечно же, мы вытащим сейчас из нашего с тобой устройства Заодно, ребятки, сейчас зарядим мореход Вот, ребятки, у нас, вот у нас доступ к улучшениям Сюда мы и вставляем наше расширение мудр глубины погружения И теперь у нашего мегрехода, ребят, смотрите Глубина погружения 300 метров Этого нам будет, надеюсь, достаточно Чтобы исследовать в процессе святилища архитекторов Есть, есть, есть такое дело, ребятки Потихонечку, братишка Скретч выполняет Значит, поставленные задачи Все специально для тебя, мой дорогой зритель Продвигаемся и растем, как говорится Идем вверх по карьерной лестнице В сабнатике Белого Зеро Ну и также нам потребуется зарядник для энергоячеек Вот сюда мы, наверное, и его как раз таки и поставим Ну что ж, примерно, ребятки, я сейчас комнату делаю а, По образу и подобию той комнаты, которую я делаю на а, своих стримах по, На своих стримах по сабнатике Белу Зеру Как? Ты еще не знал, что, братишка, скреч стримит значит, сабнатику белую зиру? Да, есть такое дело, приходи, каждый день проводятся стримы на канале Ура Игра Ну что ж, а сюда мы сейчас будем заряжать а, батареечки, которые мы вытащим сейчас с нашего мореходика Да, где он у нас? Где наш мореход замечательный. Вот, ребятки, наш мореходик. Так, 16% всего осталось. Это, ребят, не дело. Забираем. Здесь у нас 100% пускай стоит. Всего лишь одну батареечку нам нужно зарядить. Но я, ребятки, это сделаю, потому что у нас в следующий раз будет заплыв а, на большую глубину, мы с тобой постараемся исследовать святилища архитекторов, да-да-да, координаты которого мы сегодня узнали на станции а, 0, почитав заметочки наших дорогих с тобой ученых. Ну что ж, друзья, что вы думаете по поводу моего выживания в сабнатике Белаузиру? Как я вообще, по вашему мнению, справляюсь или же нет? Если, зритель, у тебя есть какие-то дельные годные советы по поводу выживания и не только в сабнатике Белую то, пожалуйста, смело пиши мне в комментариях. Мы с тобой предметно это все делаем.